Знаете ли вы, как приручить вирусы? Я думаю, что большинство из вас нет, а вот ваши клетки знают. Ну и сегодня узнаете и вы тоже. Это наш уже знакомый ВИЧ. И давайте посмотрим еще раз, как собственно, ВИЧ и его родственники ретровирусы ведут себя в нашем организме. Ну вот они такие попадают в клетку, их геном попадает в ядро, дальше их геном встраивается в собственный геном клетки и начинает работать. То есть начинают производиться белки вируса, которые собираются в новые вирусные частицы, и вот новые вирусы убегают из клетки. Все прекрасно. Вот. А теперь давайте представим, что один из генов, который очень нужен вирусу, чтобы вот собраться, сломался. И у нас больше не будет этих новых вирусов, они не смогут собираться, то есть... Будут производиться какие-то другие белки, ну, в смысле, какие-то еще, которые не сломались, вот. но ни, ни, никаких новых вирусов не соберется, вирус будет изо всех сил пытаться выбраться из клетки, сбежать всеми силами, но у него ничего не получится. И прикиньте, что у нас 45% генома пытается вот таким образом сбежать. Это так называемые транспозоны. И для сравнения, вот там вот 1% это вся та часть генома, которая у нас кодирует белки. Вот, а все остальное, соответственно, это мусор. Но давайте все-таки разберемся с транспозонами. Это значит вот такая штука, это небольшой кусочек ДНК в каком-то геноме. Вот, он обычно отделяется такими вот небольшими повторами, которые ничего не значат. Собственно, они как бы выделяют его среди остального генома. Они умеют перемещаться по геному, перепрыгивать из одного места в другое. И они несут все те гены, которые им нужны для вот этих вот перепрыгиваний. Ну, на самом деле, да, такая штука, она, в принципе, очень похожа на вирус, который не может выбраться из клетки, там, не, не знаю, он там застрял и никак дальше не выйдет. Вот. Но на самом деле это же похоже на вирус, который еще не научился выбираться из клетки. И мы действительно ну, не можем так четко прямо ответить на вопрос, что же было раньше, все-таки вирус или транспозоны, и что от кого произошло. Возможно, и, и то, и другое верно, и они переходили одно в другое много раз. Вот. Но так или иначе, это вещи достаточно похожие, как-то родственно связанные. Вот. Но если уж говорить о происхождении вирусов, то это, в принципе, достаточно мутная тема, и одного какого-то пока ответа правильного на это нет, но есть определенные версии. Я их перечислю, наверное, в процессе возрастания адекватности, на мой взгляд. Вот. Первая версия это о том, что это некое такое предельное упрощение клетки. То есть жила-была клетка, перешла к паразитическому образу жизни и упростилась настолько, что стала вирусом. Ну, действительно, есть бактерии, которые паразитируют внутри, внутри клеток. Они маленькие, устроены чуть попроще, у них там геном небольшой, существуют и вирусы, достаточно большие со сложным геномом. Вот. Но несмотря на это, я бы не сказала, что эта версия самая правдоподобная. Скажем так, есть более интересная. Например, как раз о том, что это сбежавшие части клетки, то есть как раз вот что-то вроде транспозонов, которым удалось таки вырваться и бежать навстречу светлому будущему уже в виде вирусов. И третья идея о том, что вирусы возникли независимо. Дело в том, что вот вы слышали уже, что есть ДНК-вирусы, есть РНК-вирусы. И на самом деле вот, ДНК-вирус и РНК-вирус отличаются друг от друга намного-намного больше, чем мы отличаемся от бактерий. Может быть, поэтому, ну, скорее всего, поэтому и методы борьбы с ними такие разные, потому что ну, они, они реально живут по-разному. Вот. Собственно, предполагается, что вот изначально у нас был просто некий такой РНК-мир то есть предполагается сейчас, что жизнь началась с молекулы РНК и от них независимо возникали вирусы во всем их потрясающем разнообразии, и отдельной такой веточкой возникли клеточные организмы. Ну, разумеется, вот это, например, вообще никак не противоречит тому, что вирусы могли встраиваться в наши клетки и в них оставаться в виде транспозонов. Вот Это совершенно ничего не мешает. Ну, ладно, вернемся к нашим транспозонам. Так или иначе, наш геном именно бит вот просто вот по самое «не могу». Давайте немножко попробуем их как-то проклассифицировать, какие они бывают. Это имеет смысл делать по тому, какие гены они используют для перепрыгивания. Вот такие, или такие, или такие. Мы рассмотрим два типа. Это днк транспозоны и ретро -транспозоны, которые, собственно, отличаются вот этими самыми генами. Ген днк транспозонов кодирует такой милый белок, называется транспозаза, Логично, правда? делает она примерно следующую вещь. Если вот это у нас ДНК, а зеленый кусочек — это как раз транспозон, то вот она его вырезает и переставляет на новое место. Вставляет туда, соответственно, и он там остается. Круто, да? Довольно просто. Давайте попробуем это приручить. Для чего нам вообще такая штука может быть нужна? Внезапно для иммунитета. С иммунитетом у нас примерно такая история. У нас довольно много врагов нам потенциально может угрожать. Это те же вирусы, бактерии, еще черт знает что. Чтобы с ними бороться, нашему иммунитету нужны такие специальные молекулы, которые будут этого врага хватать, там, держать его. Суть в том, что такая молекула должна очень точно соответствовать, прям входить как пазл, подходить к этому врагу потенциальному. И проблема в том, что врагов у нас реально очень много. Соответственно, молекул этих тоже нужно, но ну, очень много. Генов у нас при этом всего 20 тысяч, и те, в общем-то, заняты куда более интересными вещами. Вопрос, как же так, и как нам получить такое огромное количество молекул, и почему нам не нужно срочно 100 тысяч миллионов генов для этого? Проблема решается вообще за счет одного гена, который просто состоит из достаточно большого количества фрагментов, которые можно условно разделить на три типа и из каждого типа выбирается какой-то один случайный фрагмент, вырезается, и вот они склеиваются вот так вот между собой. И уже вот с такого урезанного гена собирается наша молекула, которая будет кого-то хватать. Таким образом, вот такими случайными комбинациями можно получить порядка 10 миллиардов возможных вариантов, и уж этого нам хватит. Ну и, возможно, вы уже сподозрили в этой деятельности – транспозазу. Это действительно так. Белок, который делает вот это вот у нас, он действительно происходит от транспозазы, которую мы позаимствовали у ДНК транспозона. Вот. Ну, теперь немножко о ретро-транспозонах. Они устроены немножко по-другому, и, собственно, что довольно логично, они родственны ретровирусом. Значит, когда у нас ретровирус попадает в клетку, и вот, как мы рассмотрели вначале, в ней застревает, так что не может выйти. Мы называем его эндогенным ретровирусом. Он, собственно, ничем не отличается, кроме того, что он просто не выходит из клетки. Но за долгие миллионы лет жизни вот так вот в геноме, он становится все меньше и меньше и меньше похож на своих свободных собратьев. И тогда мы называем его ретротранспозоном. Но разница, как вы понимаете, достаточно условная, потому что изменения происходят постепенно. И сказать, что вот ты еще ретровирус, а ты уже ретронспозон... Ну, это немножко сложно. Тут как договорились, так и считаем. Но так или иначе вся эта компания использует обратную транскриптазу. Она делает следующее: она берет РНК, предполагается, что это геном собственно, вируса, у них представлена РНК, и делает с нее копию в виде ДНК. Мы получили ДНК, которая вставляется в геном и таким образом ретровирусы и ретротранспозоны могут перемещаться по геному. Зачем это может быть нужно в наших клетках? Для того, чтобы клетки были бессмертными. Но не то, чтобы это нам нужно прямо в обычной жизни, но мы вообще происходим из одной клетки, а во взрослом человеке клеток довольно-таки много. И это значит, что вот этой самой одной клетке нужно поделиться тоже достаточно приличное количество раз. Когда клетка делится, ей нужно удвоить ДНК. Вот это у нас будет ДНК, посмотрим, как это делается. До этого есть специальный белок, который, собственно, копирует ДНК, но копированием занимается вот этот маленький красный зубчик, ну условно, на этой схеме. Вот. Соответственно, белок копирует одну цепь, вот также вторую цепь, и вы, возможно, уже видите проблему. Он не может скопировать вот эту часть ДНК, на которой сам сидит. А не сидеть он на ней не может, он тогда не будет работать. Вот. Проблема в клетке решается очень просто. Что на конце ДНК навешивается ДНК, которую не жалко. Это просто какие-то повторы, которые действительно несут никакого смысла, и нам не жалко их потерять. И, соответственно, когда такую ДНК будут копировать, все будет происходить то же самое, но мы потеряем то, что нам не жалко. Ну, Понятное дело, что рано или поздно все равно дело дойдет э, до... В общем, -то, нужные ДНК, и так если будет продолжаться много-много раз, мы будем терять все больше и больше ДНК, а там у нас вообще-то гены, они нам вообще нужны. Короче, вот эти вот концы нужно достраивать. У нас для этого есть специальный белок, он связан с РНК. Это РНК, она, у нее последовательность соответствует как раз последовательности этого висящего конца. Поэтому она может с ним связаться по правилу комплементарности, о котором вы слышали вначале. И белок в качестве матрицы, ее используя, достроит, значит, дальше этот конец. Так вот оно будет поддерживаться. Ну, все это действительно очень похоже на обратную транскриптазу. Собственно, это и есть не что, иное как обратная транскриптаза. По сути, она синтезирует ДНК, используя РНК. Но поскольку обратная транскриптаза в наших клетках — это вообще какая-то невероятная дичь, нам приходится заимствовать ее у ретротранспозонов и заставлять делать клеткам такие омолаживающие процедуры. И, наконец, немножко о эндогенных ретровирусах. Ну, собственно, они тоже используют обратную транскриптазу, как я уже сказала, но они чуть больше похожи на своих свободных родственников ретровирусов, и у них могут сохраняться еще и многие другие гены, например, гены белков оболочки, которые обычным вирусом свободным нужны для того, чтобы соответственно, связаться с клеткой и слиться с ней, объединить мембраны, и в итоге, чтобы в нее проникнуть. Но что-то совсем какая-то стремная штука, и зачем же она вообще нужна нашим клеткам? Ну, нашим, Нам тоже иногда нужно объединяться и вот эта история будет о том, как ретровирусы могут объединять. И история эта будет происходить в плаценте. Я вот здесь на этой картинке вам напомню, Вот снаружи, если у нас эта стенка матки такая светленькая, а вот эта темная штучка, под ней это плацент. То есть это часть эмбриона, которая ему нужна для взаимодействия с материнским организмом, для получения питательных веществ от него, все такое. Когда плацента формируется, вот эти клетки, которые у нее образуют внешний слой, они сливаются между собой, образуя такую большую одну клетку. Для чего это нужно? Ну, Например, для того, чтобы между клетками не протиснулись клетки иммунной системы матери. Дело в том, что эмбрион он же генетически немножко отличается от матери, а значит, может быть, воспринят как что-то чужеродное, как враг, которого стоит атаковать. Вот. И чтобы никто нежелательно и не пролез, вот, они заделывают все дыры. Также это может помочь, например, и против вирусов, которыми может быть заражена мать, поэтому тем же вечом практически невозможно заразиться именно во время беременности, это происходит обычно во время родов, если происходит. И, собственно, для того, чтобы сделать вот такую чудесную вещь, используются вот те самые белки-оболочки, позаимствованные у эндогенного ретровируса. Ну что, получается, что у нас действительно куча функций в организме выполняется за счет вот таких вот потомков вирусов, которые есть в нашем геноме. Но, к сожалению, я по этому поводу не могу вам дать никаких практических советов, потому что если даже там, вас заражает ВИЧ, он у вас не приручится тут же и не начнет делать для вас что-то хорошее. Вот. Просто представьте себе все-таки, что вот наш геном — это то, что делает нас теми, кто мы есть. — но при этом почти половина этого генома — это вовсе не мы, а наши вирусные сожители. И самое интересное, что мы без них, оказывается, не можем по-нормальному-то. Поэтому любите свои вирусные половинки и спасибо за внимание. Добрый день, спасибо большое за доклад. У меня возник достаточно такой простой и сложный вопрос одновременно. Есть ну как раз задано наперед. Если есть вот плацента, каким же образом тогда вообще возникает, что иммунный ответ матери все-таки достигает и начинается иммунное отторжение ребенка? Такое вроде насколько я помню есть бывает случаи. А, тут такая проблема, что я не очень хорошо разбираюсь в иммунологии, а вот тут сидит человек, который хорошо разбирается. Нет? Ну. Да, я, я могу, наверное, чуть-чуть об этом сказать. Я, с одной стороны, разбираюсь в иммунологии, но с другой стороны совершенно не сижу в эмбриологии. Вот. Но, насколько мне известно, бывает, да, действительно отторжение э, иммунной системы матери-плода. Э, вот. Но, во-первых, как правило, это э, свойственно второму плоду от того же партнера. То а, Иезус-конфликт если... имеешь в виду? Да, но ну, есть понятие резус конфликта Дело в том, что у нас есть езус-фактор. Вот, если, грубо говоря, мы человеку с э, отрицательным резус-фактором перельем кровь от человека с положительным резус-фактором, то у него возникнет иммунный ответ к этой крови, и будет вообще страшу, страх, ужас, кошмар. Вот э, когда мать э, резус-отрицательна, а отец резус положительный и плод получается резус положительный, может возникнуть резус-конфликт за счет того, что у матери есть естественные антитела к резус-фактору. У нее самого нет резус-фактора, а антитела есть. И они проникают через плаценту. Плацента не абсолютно непроницаема. Да-да-да. в общем До да, да, меня не... дошел момент, что да если есть антитела, то они действительно могут проникнуть, но клетки не проникнут. Проблема в этом. Ну, и надо еще учитывать, что все-таки... Ну, ничто не бывает абсолютно, и ну, мало ли что, у нас всегда может что-то пойти не так, это, очень, это нормально для биологии. Да, иногда бывает вот еще ситуация со вторым ребенком от того же отца, то есть, грубо говоря, при родах произошла как бы иммунизация, вакцинация против папы. Вот. И, собственно, следующий ребенок, он воспринимается уже… Там есть антитела к следующему ребенку, скажем так, у матери. Такое тоже иногда бывает. Об этих случаях я слышал. Но я не имбиолог, возможно, что-то я не охватил в своем ответе. У меня вопрос. Вот вы рассказали о таких явлениях в клетке, в геноме, но интерпретируете их так, что как будто бы все это естественного происхождения, вот где-то вирусы были, там человеческий геном, они как-то симбиотизируют, что-то там получается. На мой вид, мне кажется, что похоже, что человек это такой гибрид, искусственно созданное нечто, по крайней мере, его геном. И вот то, о чем вы говорили: вот эти внедренные, как бы, чуждые кусочки это, в общем, чьи-то эксперименты, например, с генами. Мы видим то, что видим. Что-то прижилось, что-то не прижилось, что-то сбегает, что-то там отдельно существует в виде каких-то вот вирусов, которые где-то на волю отпущены. Как вам вот такой подход? Почему бы не рассмотреть его? Мне он кажется менее логичным. С моей точки зрения, как биолога, то, что я рассказываю, выглядит достаточно логичным и закономерным. Тем более, что это действительно не единственные примеры. И это действительно все так работает. В смысле, не только человека. А, ну, ну, ну да, разумеется, э, вот то, что я говорила про иммунитет и про э, вот достраивание этих концов ДНК, э, это распространено ну, очень широко, то есть это у большого количества животных. Может быть, у каких-то наиболее примитивных нет, я, к сожалению, не помню, когда именно, вот, вот именно такой способ возник, но он возник действительно очень давно, то есть очень многие животные вот этим пользуются. Тот, который про плаценту, он возник не так давно, примерно… Ну, то есть он есть у обезьян, но его уже нет у лемуров. То есть вот примерно вот когда возникла ветвь обезьян. Это, ну, не знаю, это... мне очень плохо с датами, я, ну, не знаю, там несколько десятков миллионов лет назад. Вот, это... Но так или иначе, это все относится не только к нам, и вы еще просто не знаете, что некоторые бактерии делают с растениями. Генную инженерию придумали не мы, поверьте. А кто, кто, кто ее придумал? А, бактерия кто ее, придумал? ее придумала. Бактерия агробактериум тумифациенс. Если вам это о чем-то говорит. Нет, ни о чем не говорит. Может... Но парочку можете погуглить. Слов... <свят> а, а, парочку слов про эту бактерию можете сказать? А, ну, собственно, она делает ГМО растений. А, собственно, у нее есть специальные фрагменты ДНК. Она, соответственно, проникает в, не по-моему, помню... по не проникает в клетку растения, но, скажем так, она проникает в растение и вводит эту самую ДНК в клетки растения, где они даже, насколько я помню, встраиваются в геном. Там все прям очень хорошо продумано, вот. и заставляют растения вырабатывать для них те вещества, которыми они питаются. Вот, такое вот милое ГМО, и это делается без какого-либо какого участия человека. Поэтому мы на самом деле, когда делаем ГМО растением, мы ничего нового не придумываем, а просто пытаемся приспособить под себя то, что придумывает прекрасная бактерия. Спасибо большое. Аня, привет, спасибо большое тебе за чудесную лекцию. И у меня к тебе такой вопрос. Если именно вирусы виноваты в том, что мы достраиваем себе концы теломер, то можно ли сказать, что вирусы или наши вот эти вирусные половинки виноваты в том, что у нас возникает рак из-за того, что мы слишком много достраиваем этих теломер? Ну, если притягивать за уши, то, в принципе, да, потому что, действительно, если у нас вот, вот этот белок, который называется теломераза, если теломераза будет работать тогда, когда не надо, то, действительно, это, скорее всего, приведет к раку. Ну, если притягивать за уши, то да. <laughs> ну так что, в этом виноваты вирусы. Вирусы, на самом деле, многими способами могут вызывать рак, не только такими. То есть есть вирусы, которые действительно могут вызывать рак. Собственно, тоже за счет того, что они заставляют клетки делиться больше, чем надо, и игнорировать то, что у них сломалась ДНК, и вообще-то ее надо чинить, а не делиться. Вот примерно так.